развлекательная программа сладкий стол и приятные подарки так коллектив компании стройгран анапа отпраздновал международный женский день традиционно специалисты собрались все вместе как одна дружная крепкая семья Чтобы поздравить милых дам мужчины подготовили серьезные испытания надев каски и вооружившись строительными инструментами представительницам компании необходимо было собрать заготовку согласно проекту Задача была не из легких, но нашим дамам все по плечу. Все три команды справились на отлично. А? Вот. Следующий конкурс показал, насколько у представительниц компании развито чувство осязания. А. У меня ослик. Кто? Ослик. <свят> ослик. Ну, в принципе, да, так. У меня динозавр. <свят> да, в принципе, в принципе, да. Так, дальше. Меняем. Ну, вот это я знаю, сейчас, сейчас, сейчас приду <связать> Так, все, меняем Кто, а, так. Вот, да, вот. Кто это? Это летучая мышка О -о -о Так, ладно, давай да. Еще а, по одной Ну, что, игрушки Анны Александровны, что ли? Александровны? <связать> <связать> так, что это? Галин, говори, что это ну, какая-то ягодка с ножками, что ли <связать> <связать> Ну, в принципе, да можно и так сказать. Так, следующий. Пока даю, ознакомлютесь. Так, Ольга Павловна, что это? Ну, я думаю, что это, наверное, кролик. Да. Да. Вот с таким прекрасным настроением приступили к конкурсу художественного мастерства. Смотрите, в чем суть задания. Я подхожу первому участнику сзади и показываю, что он должен нарисовать. Молча. Первый участник смотрит, рисует то, что я показываю, и показывает следующему участнику. И, соответственно, ну это, грубо говоря, глухой телефон, только глухой телевизор. Все, мы готовы предоставить вам, ну, в принципе. Оригинал, <связать> давай! <связать> <связать> Не, ну я считаю, что это успех, мы <связать> взаимодействие в нашем коллективе, оно максимальное. В завершении праздничного мероприятия всем дамам коллектива были вручены приятные подарки и, конечно же, цветы. Мы ну, сердечно